Закрой глазки. Ну не хочу! Она такая якая якая Такая блестящая а, И такая лазетая! Ого! Это кто? Ничего себе, куколка! Ну что ж, друзья, а теперь конкурс! Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк-лайк-лайк! <клублялась> Ой, Панки, вы с тобой там давно не гуляли! Намет понял, единорожка. Давай сегодня после уроков погуляем вместе с тобой. Вот и отлично. О, единорожка, а вот и звонок. Идем быстрее гулять. Погодите, погодите, молодой человек. Этот звонок был для меня. Я же еще не сказала ваше домашнее задание. Пожалуйста, на следующий урок выучите всю таблицу Менделеева. Я буду ее спрашивать у каждого. О, всю таблицу Менделеева. Ну вот, умеет обломать все планы. Накрылся мой турнир по Роблоксу. Ой, лучше бы я с не учила вместо этой химии. Ой, да ладно вам. Все хорошо, она учится очень легко. Ну что ж, удачи всем и до завтра. Вот это учительница уроков задала. Угу. Мне очень жаль Панки, ну, что так получилось. Ну что ж, единорожка, идем, я хотя бы тебя до дома провожу. Угу. Пошли. Спасибо, Панки, что проводил меня домой. Хе, не за что, единорожка, мне было очень приятно. Где мы? Я не знаю, единорожка, какое-то странное место. Нет, оно очень красивое. Панки, смотри, какие бабочки летают. Красота, они такие милые и яркие. Слушай, единорожка, кажется, я знаю, куда мы попались. Правда? Куда? Это волшебный лес. Сюда приходили мой братик и сестренки. Они здесь находили большие шары лол. Так твой младший братик Панки, шарик со мной, тоже здесь нашел. Единорожка, так сейчас у нас в доме живет три маленькие девочки. И они нуждаются в старших сестрах. Да еще я знаю, что в детском саду Панки рассказывал, тоже есть девочки, у которых нет старших сестер. Давай поищем, как А я-то думал, что тебя кто-то напугал. Паньки, ничего мне не странного, это все естественно и нормально. Правда, девочки? Привет, друзья. Ну что же, мы сегодня с вами опять оказались в волшебном лесу. И сегодня мы опять будем открывать шарики Лол, конфетти, пап. А ну-ка, иди ко мне, мой хороший. Давай. Ой! Вот они, какие классные! Давайте побыстрее откроем, посмотрим, совпадут у нас сегодня семьи или нет. А может быть, нам попадется повторка, которую мы разыграем. И, кстати, ребята, досмотрите это видео до конца. Ведь сегодня у нас будет итоги конкурса на два сюрприза. На целый шарик Лол и на куколку-спортсменку. А теперь поехали открывать шарики. И где наша подсказка? А ну-ка, иди сюда, иди ко мне. А, смотрите, это из клуба пижамные вечеринки. Вот и наша первая повторка, потому что у меня есть уже все куколки из этого клуба. Ну что ж, давайте посмотрим, кого мы сегодня разыграем. Какую куколку? И следующий слой... У нас, конечно же, с наклеечками. А вот и наш розовый шарик. И вот наша тату с кошечкой. Ой, какая она миленькая. А теперь посмотрим, какая куколка спряталась здесь внутри. Давайте начнем вот с этого. Какая классная. Какая классная бутылочка. Она розовая. А крышечка малиновая. Ярко-ярко-малиновая. И здесь нарисована кошечка. И следующая ячейка. С следующим сюрпризом. Ой, и с ленточкой. Открывайся. Друзья, вы уже догадались, кто ждет нас внутри? Это очень классная девочка. Она мне очень -при очень нравится. Смотрите, это тапочки Ага, с ушками, как у зайчика. И вот такие вот носочки розового цвета. Поехали дальше. А, доставайся. Это, наверное, маска. Маска для сна, для нашей куколки. Да, смотрите, какая она прикольная. Какие здесь глазки. Устрашающие. Я просто обожаю эту куколку. Она такая классная. Особенно мне нравится ее... Ее платьишко. Вот она, как вы классные. Смотрите, здесь нарисованный скелетик. И вот здесь вот сердечко. Ну а теперь освободим саму куколку. И один, два, три. Вот она. Бэби-сплюш. Ой, не беби-сплюшка, а просто сплюшка. Ой, пантик, смотри, это же сплюшка. У нее очень красивые волосы синего цвета и синие глаза. Она у нас мулаточка. Ну, вот такая красотка сегодня нам попала. И чтобы не пропустить условия конкурса, смотрите это видео полностью. А пока мы откроем следующий шаг. И доставайся. Эй, вы чего там застряли, а? <соц Después> Упал. Ну что ж, а теперь переходим ко второму шару. Ищем нашу подсказку, Вот она. Та-дам. на солнце. Это из акваклуба. У <клуб> меня не хватает еще одной куколки из этого клуба. Посмотрим, повезет мне или нет. Ой, какой ярко-малиновый шар. Здесь наклеечки. И мы уже приближаемся к разгадке. А, какая наша ракушка розовенькая наш первый сюрприз и сейчас наша загадка будет раскрыта! Точно, друзья, это не повторка, это куколка, которая мне не доставала, так не хватало. У нас совпала одна семья, ну, то есть как бы совпало две, потому что сфлюшка у меня есть и большая и маленькая, но это у меня повторка. А такой куколки еще нету, какая она красивая. Открывать. Вода, этот желтый купальник хороший. Как давно я хотела увидеть. Ага, класс, круто. мега супер пупер круто. Так, достаем следующий сюрприз. Теперь соседка мини-доктор от нее съедет. Вау, какая бутылочка красная с серебряными ставками и серебряной крышкой. И здесь написано ⁇ Пап ⁇ Классно, классно, классно, классно. Если честно, мне уже не терпится посмотреть на саму куколку. Мне очень нравится ее прическа. Она у нее похожа, прическа как у пандочки. Только у пандочки она двухцветная, как у певицы Сия. А у этой куколки нет. И, ой, вот они какие. Красного цвета с бомбончиками. Классные. И, наконец-то, мы добрались до самого шара. Один, два, три, па! А здесь конфеты, я вам скажу, побольше, потому что в предыдущем шарике, ну, ну честное слово, зажали. Один, два, три, четыре, пять. И... Ой, нет, открылась. Вот она, вот она красавица. Смотрите, какая она. Синеглазая. Ребята, она точно меняет цвет. Ну, сто процентов, потому что я вижу, как уже проступают такие розовенькие пряди. Она наверняка меняет цвет точно так же, как и маленькая куколка. У нее тоже белые волосы, даже такие кремовые. Они меняют цвет на розовые, такие даже ярко-малиновые. И это, наверное, тоже, по крайней мере, я на это надеюсь. Вот такая гламурная красавица мне попросилась во втором шаре. Мне очень нравятся ее очки. Они подходят под ее синие глаза. Ммм, какая красота. И у нее в форме сердечек. Между прочим, так и тоже очень идет. О, смотри, единорожка, у нас запала семья. Наконец-то, наконец-то у нас запала семья. Это же пляжная леди. А у нее есть малышка пляжная. Бэби. Ого, ты мне так Вот она, наша первая семья на сегодняшний день. Вот такие красавицы они, синеглазые и с улетными прическами. Ну что ж, а теперь попытаем счастье с третьим шариком лоб. И у нас остался третий шарик. Достаем. Упс, поехали. Ой. Вау, смотрите, какая крутая подсказка Эта девочка с короной плюс замок Круто Ну что ж, давайте посмотрим, кто мне сейчас попадется Это не Панки 100%, потому что у него другая подсказка Может, вот эта куколка меня ждет внутри Или, может, независимость Потому что если независимость, у нас опадет еще одна семья Будет круто Поехали! И здесь у нас, да, конечно же, это золотой шар! А вот и наши наклеечки. Мы обязательно проверим всех куколок, меняют ли они цвет или нет. Потому что мне кажется, что вот эта куколка меняет, да еще и очень круто. Вау! Вот такая мне еще не попадалась, честно. Это у меня первая такая подсказка из больших куколок. И первая татуировочка вот такая золотой короной. Смотрите, как она прикольно переливается. Кручу, верчу, куколку хочу. Ну что ж, давайте откроем первую эту. Как вы думаете, кто мне попадется? Пишите быстренько в комментариях. А я тем временем открою пакетик. Вау, какие очки классные! А, смотрите, я уже знаю, кто меня ждет внутри! Вот они, эти классные очки! Вот, вот, вот, вот они! Ну что ж, а теперь поехали дальше! Кстати, да, вот наша подсказка, вот наша тату, а вот наши очки! Вот такая куколка ждет меня внутри! и ну открывайся! О, какой у нее наряд! Ничего себе! Это полосатая футболочка, такая блестящая курточка и блестящие трусики на молнии. А вот это да, вот это наряд. Да. Вот ее кружечка серебряная с красной вставочкой. И еще один сюрприз. Наверное, это будут вот эти сапожки. Не наверное, а точно. Ого! Они очень блестящие. Прям блестящие ты, блестящие. На огромном каблуке. Ничего себе, куколка. А теперь мы добрались до самого шара и самой куколки. Уу, ух ты! И один, два, три, четыре, пять! Вау, ничего себе! Нет, ну она действительно совсем не такая, как на рисунке! Смотрите, какая она бомбезная! Ого, это кто? Н -н ничего себе, куколка! Это точно целая королева! Классно, смотрите, у нее даже глазки блестят! Видимо, с волос упали блестки на глаз... Нет, они, они совсем не стираются! А, -а, -а, а это у нее что? Она, наверное, тоже очень классно меняет цвет! Слушайте, ребята, она и правда похожа на Леди Гагу. И это у нас Гугу -гу Квин. Она очень классная, яркая, блестящая. Просто вау. Вот такой у нее сценический образ. И, видимо, она у нас совсем не скромняшка. Пляжные бэби, закрой глазки. я не хочу. Она такая яркая-якая. Такая блестящая. И такая От, Отпад. Я всем детском саду Ну что ж, а теперь давайте посмотрим, как наши красавицы меняют цвет. И Бэби-сплюшка. В холодной водичке она цвет не меняет. И в теплой она цвет не меняет. В принципе, если честно, как и предыдущая куколка, она мне тоже цвет не меняла. И что она умеет? И... эта куколка у нас писает! Быстренько-быстренько мы ее одеваем. А теперь очередь нашей красотки, пляжной леди. А, смотрите, как классно. Ой, как красиво, она меняет цвет. Давай, давай, замораживайся немножечко. Вот, у нее такие же ярко-малиновые волосы, как и у маленькой сестренки. Ничего себе, у нее почему-то еще на лбу месяц. Или это... Прокованный лол. У нее еще появляется полоска вот здесь вот на лице. Наверное, здесь что-то перепутали. У нее появляется черный купальник. Вот с такими носочками еще полосочками. На ручках и на ножках. И здесь вот такие классные два сердечка. Но почему-то одно разбито. Интересно, почему? Ой, какая она красивенькая. Волосы просто отпад. А в теплой водичке это все просто... И исчезает. А еще проверим, что она умеет. Наверное, плеваться. Но все-таки. Точно, она плюется. Ну и наконец-то очередь дошла до нашей королевы. Ну что ж, ныряй в холодную воду. Ой, у нее появляются какие-то браслетики. Или перчатки. Даже перчатки не браслеты, а перчатки. А в теплой водичке... Это все исчезает. Вот так вот. Но она очень эффектная. И, наверное, она у нас тоже плюется. Да, эта куколка плюется. Пляжные бэби. Некрасиво так смотреть. Перестань уже. А, кучак. А можно а обон мне с вами фотку сделать? Вы знаете, как у меня все в детском соглас завидовали. это что-то? Конечно, малышка. Можно. Я люблю фоткаться. Ну что ж, друзья, а теперь конкурс на вот эту красоточку с плюшку. А чтобы ее выиграть, вам нужно быть подписчиком канала Тойсен Dolls. Или подписаться, если вы еще не подписаны. Еще подписаться на канал Мультляндия. Ссылочка будет внизу в описании под этим видео. Ну и, конечно же, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. Желаем всем удачи. А теперь узнаем победителя. могли отправить тебе нашу куколку, а точнее уже твою куколку. Электронную почту ты найдешь в описании внизу под этим видео. Ну что ж, желаю всем удачи в конкурсе и до новых встреч!